Денис Гончаренко, Белсат. Скажите, чем была ранняя замена Шитова вызвана? Повреждением каким-то или что-то еще? Ну, естественно, повреждением. Насколько О, оно серьезно? Есть какая-то информация? Я пока не могу вам сказать. Я сразу после игры не могу определять. Иногда там через два-три дня после игры можно определить характер повреждения и травмы. Понимаете? А в, через полчаса после игры, час даже. Это бесполезно говорить. Следующий вопрос. Сергей, ты вроде просился? Нет. Гор почему, присбол. Лиц снова вне заявки и южнокорейским остался. Что с ним? Может быть, там какая-то проблема со здоровьем? Да нет, тренируется с дублем. Пока. Это набирает форму, тренируется с дуб. Следующий вопрос? Ну, Станиславович, Просбол, Может, Ли... громче, Просбол, Леонид Станиславович, в более общем смысле вы провели уже несколько матчей, матчей за Динамо, в общих чертах что не получается, почему команда пока нет результата? Ну, фактически вот даже сегодняшняя игра, прошлая игра, в, прошлом, в прошлой игре соперник Значит, ни разу не попал в створ ворот, нанес, по-моему, три удара. но так, близко возле створа. В этой игре, в первом тайме, вообще не было момента. Во втором, ну как бы элементарный банальный вырез, вынос привел гол, голу, да? Ну, здесь я бы сказал, отметил, что помогло сопернику хорошая форма Алексаковича, Коевича, индивидуальное мастерство. Это было как бы и ясно, что игра будет такая до гола, хотя мы пытались... значит Второй момент уже это следствие ну, того, что был забит гол. В принципе, в игре был, было создано у наших ворот два момента. Ну, согласитесь с этим, это так, да. И что я скажу, что ну, нужно э, уметь контролировать игру, уметь контролировать выносы, и, там это, ну скажем, Немножко невнимательность, а в принципе игра, скажем, игра такая была хорошая, боевая, но как бы фактически равных соперников, хотя мы, ну как бы есть гандит кап, но ничего, будем стараться выравнивать игру, выравнивать положение турнирное, это наша проблема.